Нефрит был символом статуса в Китае на протяжении веков. Но вориши страны тратят почти 3 миллиарда долларов в год на жидеид, чистейшую форму нефрита. Нефрит может исполнить ваше желание. Он приносит удачу и защищает от несчастных случаев и болезней. Грузовики перевозят нефрит из региона добычи на севере Мьянмы, Китай. Действительно, хорошие куски часто привозят Китай незаконно. Контрабандисты платят армии Мьянмы и полиции около 100 тысяч долларов за каждый грузовик, полный нефрита. Мы не получаем прибыль от наших природных ресурсов. Независимая армия Качина борется за свою экономику и ведет борьбу с военными Мьянмы за контроль над ее природными ресурсами. Миллиарды долларов были инвестированы в объекты по добыче нефти и природного газа. Рубят тик и добывают нефрит недалеко от китайской границы. В поселке Хапкан действуют более сотни горнодобывающих компаний. Те, кто связан с охотниками, получают самые большие права на разведку. Если горнодобывающие компании будут продолжать в том же духе, скоро нефрита не останется. Наши земли уничтожены. Фермеры вынуждены продавать свои земли горнодобывающим компаниям. Теперь они пытаются заработать на продаже нефрита. В Хапкан съезжаются люди со всей страны, работать или искать нефрит в остатках думыча. Они рискуют на надежде разбогатеть. Но сотни людей погибли в оползах. Сын был одной из жертв. Он отдавал мне свое жалование, он хотел жениться. Вот почему он так много работал. По данным Global Witness, в 2014 году в Мьянме было добыто нефрита на сумму около 30 миллиардов долларов. Местные бизнесмены говорят, что некоторые из лучших горных разработок принадлежат генералам. И они управляют ими совместно с китайцами. Эти горнодобывающие компании работают без лицензии. Они подкупают инспекторов из Министерства горнорудной промышленности. Новое экономическое правительство хочет реализовать инициативу по прозрачности в сырьевой отрасли. Некоторые высокопоставленные чиновники потеряли работу из-за незаконного импорта экскаваторов из Китая. Такие меры делают более труднодоступными возможности для политиков и военных офицеров набивать свои карманы.